Одно из самых полезных продуктов – это э, орехи и э, бобовые. Э, бобовые, там содержится очень много микроэлементов, очень много веществ полезных, это натуральный источник белка, ну и орешки тоже. То есть даже если вот возьмете за привычку на перекусы брать орешки, это большой плюс вам и вашему здоровью. Я очень люблю орехи и, и макадами, да, они, некоторые орехи стоят дорого, а вот, кстати, вот, да, насчет орехов. А, орехи в целом полезны, вот кроме арахиса. В арахисе на самом деле не очень много полезных веществ, и он стал довольно дешевым, а, лучше вот не арахис, а и другие более благородные орехи, больше пользы будут для здоровья. И орехи, конечно, лучше а не жареные, к нибудь вот, подсушенные, и чтобы как можно было всяких Вкусовых добавок там, например, избегая там, с, со вкусом барбекю. Сейчас вот есть всякие, да, такие штучки и прочие вещи. А максимально натуральные орешки.